Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. 17 марта Русская Православная Церковь отмечает память благоверного князя Даниила Московского. Господь в Нагорной проповеди сказал, «Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые». Таким евангельским добрым древом был в нашей русской истории Святой благоверный князь Александр Невский. А добрые плоды явились в его потомстве. У святого князя Александра и его супруги Васы было четыре сына. Младший сын Даниил в большей степени, нежели старшие братья, унаследовал благочестие родителей. Подобно отцу своему, он с малых лет полюбил молитву, храм, слово Божие. В отроческие годы, когда дети так охотно предаются развлечениям и играм, он не забывал о Господе и при чистой матери его. Ночью, пробудившись от сна, вставал он на молитву, просил у Господа помощи и поддержки. Двух лет Даниил лишился отца, а в одиннадцать лет осиротел, потеряв мать. Господь не оставил его своим попечением, мальчика окружили заботами родственники. Они наставляли его в правилах благочестия, прививали качества, необходимые ему как воину и как князю. После кончины отца Даниилу в удел досталось в те годы совсем незначительное и малолюдное московское княжество. Именно здесь, в неприметной в ту пору Москве, под руководством опытных советников бояр, Даниилу предстояло постигать Одно из самых трудных искусств на земле – искусство правителя. Знания можно получить из книг, от учителей, но никакие книги и учителя не обучат государственной мудрости, если ее не вложит в сердце правителя Бог. Люди со скудным умом и мелкой душой понимают власть как возможность пожить в свое удовольствие. Люди же, просвещенные Господом, знают, что власть дается для того, чтобы правитель родил о благополучии веренного ему Господом народа и государства. Достоинство государственного мужа состоит в том, чтобы жить не для себя, а для народа, для державы. Святой князь Даниил измлада был умудрен этим пониманием и знал, чтобы княжество благоденствовало, ему нужен мир. Только в мирные времена собираются богатства духовные и земные, а во время войны и те, и другие подвергаются потрясениям и утратам. Не стремясь к мирской воинской славе, молодой князь желал решать все недоразумения полюбовно, угошая дух войны кротким словом мира. Обстоятельства иногда принуждали его сесть на коня и возглавить войско, но даже и в таких случаях он искал и находил пути примирения. Так было, когда в 1282 году он соединил московские войска с войсками брата своего Андрея против другого брата, Дмитрия. Но при первой встрече у града Дмитрова вооружившиеся заключили мир, и братская кровь не пролилась. Когда вслед затем брат Андрей хотел завладеть Переяславлем Залеским. Святой Даниил вместе с князем Тверским Михаилом выступил против своего брата с сильной ратью. Однако на другой же день после переговоров был заключен мир. Князь Даниил очень ценил и берег русских людей, которых так много погибло во время кровавого татаро-монгольского нашествия. Добрый, человеколюбивый характер святого князя сказывался и в его отношении к своим подданным. Он правил так, чтобы на подвластных ему землях главенствовали справедливость и мир, чтобы в княжестве его не было голодных и убогих, плачущих вдов и сирот. Унаследовав от родителей чистоту и благородство помыслов, он никогда и ни перед кем не кривил душой. Не высотой княжеского звания и силой оружия, а добронравием и миролюбием, подлинно христианским устроением жизни славился князь. Однако не всегда мир удается сберечь добрыми побуждениями словами. Подчас его нужно утверждать силой оружия. В обычной жизни миротворец на поле брани князь показал себя умелым и мужественным воином. Когда в пределы московского княжества вторглись литовцы, они убедились, что грозный меч Александра Невского находится в надежных руках. Получив сведения о приближающемся к его княжеству войске рязанцев, святой Даниил смелым налетом нанес упреждающий удар и на голову разбил противника, пленив их князя Константина. После битвы святой Даниил не изменил своему миролюбию. Он не засадил князя Константина в темницу, не искалечил его, не присоединил к своему княжеству изрядный кусок рязанских земель, что было в обычае тех времен. Аласского угостил пленника, содержал в почете и распрощался с ним, не тая в душе зла. Весть о милосердном поступке князя разнеслась по всей Руси, но сильнее всего собр... князя Даниила поразило иное. В войске рязанского князя находился большой отряд конных татар. Князь Константин неспроста уговорил их стать его союзниками, не так уж много времени прошло после погрома, устроенного ханом Батыем в Южной Руси, когда на разваленных, сожженных и разграбленных городов лежали тысячи и тысячи убитых русских воинов, женщин, детей. Имя ордынцев произносилось в те годы с затаенным ужасом. Лишь очень мужественный человек, твердо уповающий на Бога, мог осмелиться выступить против татар. И не только выступить, а беспощадно уничтожать их в жестокой сечей. Монах-летописец в своей келье занес на листы летописи о князе Данииле. Он первым стал против степного зверя. То была первая зорница, предвещавшая освобождение Руси от ненавистного Иго. В 1296 году Старший брат святого Даниила, князь Андрей, сложил с себя великокняжеское достоинство и передал его князю Даниилу, что чрезвычайно усилило положение московского княжества. Особенно укрепились владения святого Даниила, сделались еще богаче и обширнее, когда князь Иван Дмитриевич завещал ему переяслав залесское княжество. Которая тогда была одним из первых среди русских княжеств как по числу жителей, так и по крепости главного города. Переяславль был окружен глубоким рвом с водой, высоким валом, двойной стеной с двенадцатью башнями. Современники верили, что сам Бог помогает князю Даниилу за его благочестие и бескорыстие. В летописных сводах о святом Данииле Говорится не только как о мудром, человеколюбивом князе, но и как о созидателе, строителе. Когда он еще мальчиком прибыл свой удел в Москву, первым его деянием было восстановление деревянных стен вокруг Боровицкого холма, разрушенных батыем в 1238 году. Укрепленное место он назвал детинцем или кремником. На высоком лесистом берегу реки Москвы Святой князь воздвиг храм во имя Всемилостивого Спаса, прозванный Спасом на Бору. Храм этот стал краеугольным камнем Московского Кремля, образование и строительство которого, тогда еще деревянного, связано с именем святого Даниила. Почти сто лет спустя внук Даниила, благоверный князь Дмитрий Донской, Построит первый белокаменный московский Кремль. Но особую славу князю принес основанный им в 1282 году первый московский монастырь во имя преподобного Даниила Столпника. Основание монастыря говорило о том, что князь Даниил видел залог величия Москвы не в одних оборонительных стенах и глубоких рабах, но и в духовной твердыне какой была православная обитель. Создавая монастырь, святой Даниил ставил Москву вровень с Киевом, Владимиром и другими духовными историческими центрами Руси. Даниловский монастырь славился строгостью иноческого жития, уставностью богослужения и церковного пения, особым благолепием храмов. Впоследствии название монастыря соединилось с именем его основателя, святые мучи которого покоились в обители.